Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Сергеевич Турбаров. Я врач-пластический хирург в клинике доктора Патважана. Мой медицинский стаж составляет 16 лет, из них врачебный стаж 9 лет. В клинике мы используем расходные материалы и оборудование ведущих мировых производителей, что соответствует самым высоким требованиям и стандартам. Это одна из причин, почему мы на рынке Украины являемся ведущей клиникой пластической хирургии. Я выполняю в клинике различный спектр оперативных вмешательств, а именно коррекция постравматических и послеоперационных рубцов различных размеров и локализаций, удаление новообразований кожи подкожной клетчатки различного уровня сложности и размеров, коррекция мочек после ношения туннелей или тяжелых серьг, а также выполняю мамопластику, абдоминопластику, лифосакцию, липофильн блефаропластику. Какая моя самая любимая операция? Частый вопрос. Та, которая подарит вам улыбку и сделает вас счастливее. Я отвечу на все интересующие вас вопросы на своей личной консультации в клинике. Записывайтесь, звоните.